всем привет с вами канал криптогейн сегодня посмотрим еще один интересный проект называется он крукскоин Итак, так о проекте в принципе они будут делать вообще отдельную свою валюту у них будет отдельная платформа соответственно блокчейн, она уже запущена и запущена успешно у нас будет отдельная платежная система сейчас ее покажу я уже сайт перевел вот она то есть отдельно, смотрите, будет дебетовая карта не делать. То есть оплачивать вы сможете. Очень будет много способов оплат, в принципе, альтернативных. Я думаю, это будет многим интересно. Но они выйдут на какой-то другой уровень, наверное, уже в 2019 году. Сейчас, в принципе, все очень стандартно, все очень схоже с другими. Ничего прям сверх чего-то нового я не расскажу, не покажу. Но проект отличается, на самом деле, от других. Здесь э, что-то схожее ну, на уровне с LVS коином. Здесь цена ноды <laughs> также отличается. Цена 1 биткоин 6 тысяч долларов. Нормально. как бы Не каждый может себе позволить, но все же э, по планам по ихним да, и то, как они вообще проект э, зашел, сразу залистились на бирже, э, то куда они хотят залиститься, показывает о том, что у них серьезное намерение однозначно. Я этому уверен, потому что администрация Вообще в этой сфере уже на самом деле очень давно Маркетинговая компания у них отличная И это однозначно не скампроект Так что кому интересно, кто хочет реально заработать И как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе Пожалуйста, можно послушать, посмотреть Но в принципе все ссылки будут в описании Вы можете сами зайти, все чекнуть Пройдем в принципе по монете Что это у нас из себя представляет Здесь все автоматизировано полностью, ноду хотите взять, естественно, все в один клик делается, у них будет платформа, на которую вы сможете размещать, они будут как хостинг, вы можете там же делать, у нас был уже похожий проект, где вы можете у них запускать на их, базе, на их платформе мастер-ноду, все очень просто, про дебютовые карты почитайте там довольно-таки, большое описание что они планируют кому интересно зайдете почитаете то есть да у них опять же повторюсь есть ссылка на их платежную платформу вот она кстати если сразу на нее передумал можем посмотреть показывать что они ну, в принципе стандартные не знаю там что можно paypal какой-нибудь условный до да, яндекс деньги взять сравнить с ними то есть нет необходимости, они не берут ваши данные. То есть то, что будет принимать 188 стран в использовании. То есть вы можете использовать на территории этих стран их услуги. Быстрая оплата, безопасность, низкая стоимость. То есть я не знаю, у них будет какой-то сбор. А, не какой-то, у них показывают полтора процента за все. То есть с вашего кошелька, я так понял, за все у вас сразу будет снять полтора процента. Не знаю, как это будет действовать у них также здесь дорожная карта есть, именно по этому проекту в нем указано на декабрь. Но ну, здесь нужно смотреть 2019 год, наверное, видите. Основные пункты, основные, да, которые уже оказываются именно развития. это все припадает на 2019 год, на середину, наконец. Ну, кому интересно, зайдете посмотрите, здесь они показывают свои возможности. Но ну, проект с реально классной идеей, но ну, посмотрим, как это получится. Но ну, даже с этой ценой ноды уже 8 или 10 человек уже взяли ее. Сразу же в первые дни на проект реально свежий. Ну, поверьте, этих нот будет 500 через пару месяцев. Я... Напишите комментарии по поводу этого, кому интересно. Я вас уверяю в этом, потому что сюда будут люди заходить. Так что, кто сейчас слушает и нашел да, от меня это видео, пожалуйста, смело, смело берите. Я вам отвечаю, что вы за месяц максимум отобьете свои бабки за ноду и к новому году заработаете уже в три раза больше естественно цена будет падать но вы свои деньги получите даже если вы возьмете просто монеты да поставьте их пожалуйста здесь все ссылки есть опять же повторюсь, все почитаете дальше что, посмотрим специфи спецификацию монеты Она у нас русской называется да Майн Тикет у нас кукс тип пост будет и мастер нода майнинга уже нет он не сильно актуален он есть есть но он уже не сильно актуален у нас предыдущий проект через один был про майнинг он работает действительно но не сейчас размер блока 2 мегабайта цена у нас моды 2500, тысячи время блока 60 минут всего будет 56 миллионов монет цена монеты сейчас два доллара если я ошибаюсь мы сейчас посмотрим на мастер masternode онлайн это все опять же простой обзор, показывая вам, я вряд ли вас смогу убедить, да, там купите мастерноду, мне абсолютно вообще все равно, купите вы ее, нет никакой роли, я ничего не зарабатываю, абсолютно, я показываю только вам, я показываю, что вы реально можете заработать, здесь я на 99% уверен, что да, здесь ни в коем случае никакой не скам, это нормальный проект, ну, здесь у нас стандартное описание, характеристики монеты, Поэтому пройдетесь, все как обычно. Мастерноды, быстрые транзакции, все в один клик и так далее. Все анонимно. У нас кошельки под Windows, Linux, Mac. Все присутствует. Установка мастерноды ноды в один клик. Здесь Android, iOS, GitHub, там список у нас будет. Список сайтов, где вы можете чекнуть мастерноду. Market Capital здесь удобно смотреть. Там сейчас рой за день составляет в районе, э, наверное, 300-150 долларов, если я не ошибаюсь. Я смотрел, ну, посмотрим мастер онлайн. Не знаю, почему, мне больше все это нравится смотреть. Здесь у нас дорожная карта 2018 -го года, то, что есть. Основное, основную команду не формировали. Плановые идеи, то есть это все уже есть, это все присутствует. Маркетинг, естественно партнеры, которые будут делать криптовалюту, но я опять же говорю, у них крип... крипта будет распространена, то есть даже будет все связано, видите, они будут все уводить даже в кэш можно будет сразу уводить, то есть вы даже с этой карты сможете снимать с банкомата деньги, я не знаю, какие будут там транзакции проходить, как это все будет конвертироваться и так далее, без понятия, почитайте, кому нужно, здесь белая бумага у нас есть, я думаю, будет все описано, кому интересно, пожалуйста, потому что у нас не хватит времени на такой прям подробный обзор, Здесь у нас что идет в третьем квартале запуск самого сайта, дизайн сайта, релиз, тестовая сеть, то, что мы смотрели, сам дополнительный проект. Здесь уже идут запуски, то есть Explorer, сам успешно уже, то есть блокчейн сам запущен и пошли уже листики на все, с мастернодой, что связано, да, все платформы, они реально Успешно залистились, они вкладывают, инвестируют свои деньги. У них они есть однозначно, даже до того, как были у них ноды. Но ну, ребята готовы работать, видите, хотят длительный такой срок. Ну, я думаю, они проработают. Здесь смотрим в будущем. Ну, хотят залиститься на все топовые биржи, стоят они не дешево, я думаю, если смогут позволить. Поэтому и вы, если можете себе позволить, зайти сюда, пожалуйста. Это точно для вас. Здесь вот руководство по настройке для каждой операционной системы здесь смотрим награду у нас 80 на 20 идет награда мастернода да то есть постманинг. мы не получаем естественно мастернода получает гораздо больше здесь я думаю все четко не поспоришь вот смотрите от какого блока какая у вас награда ну, в принципе смотрите, посмотрите сами нет смысла это все проговаривать и биржа у нас критобрайдж уже есть и будет криптопия, дорогая биржа на самом деле, что Она будет процентов здесь. И скоро будет Coin Exchange. И здесь у нас поддержка. Можете написать, пожалуйста, им письмо. И социальные сети. Администрация, в принципе, отвечает очень быстро. Последние несколько их мониторил, общался с ними, они онлайн 24 часа. Вот реально в любое время пишите, там в 5 утра, да, даже по рашке, Вам уже через там, 3 минуты уже отвечают. Неважно. всем вечера пишите точно так же. Так что смотрите. Мастернод онлайн, как я говорил, я уже открыл. Смотрим. два 2,5 доллара стоит монета. Неплохо. Мастернод у нас 8. Ну, я говорю, тут все залетает. Люди очень быстро. Рой нереально высокий. 18 меньше трех недель, 2,5 недели. Ладно, возьмете ее. Давайте округлим до месяца. До месяца. Я вам гарантию даю, что вы свои деньги отобьете. До Нового года вы уже заработаете нормально. Я думаю, те, кто смелости хватает, будут вкладывать деньги, точно с этого поднимут. Так что, ребят, думайте, Вам будет интересно. Цена, конечно, кусается, но у нас уже был такой проект. Похожие люди очень с положительными отзывами были, не у меня, конечно, да, то есть на канале я не знаю, кто, -то, кто меня смотрит брал нет, но были очень довольны я думаю на этом в принципе можно заканчивать, все ссылки опять же оставлю, здесь от моих слов мало что зависит я вам показываю, вы сами обдумаете так что ребят, спасибо за просмотр давайте всем профита, все вопросы кого что интересует, в комментарии либо администрации сдавать именно по данному проекту до скорых встреч, всем пока